Всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале go play games и мы продолжаем ларшу да да да <laughs> страха Вот у нас как раз мы закончили на моменте где вот мы вот что-то изменили что-то поменяли у нас наконец-таки пропали бутылки алкашки все такое появились зато кучу кучу всяких игрушек и он там ночник наш детский то есть в принципе это как как на заставке было на какой-то да? Вот. Идем дальше. Тогда развлекаемся дальше. Так, все, все, все у меня запущено. Так, может, я даже не знаю, может, вам по чуть-чуть погромче сделать. Прям совсем капелюшечку погромче, чтобы вы вместе со мной боялись, пугались всего. Вот, вот так вот хорошо. все. Так. Тут ч? Кто это тут за мной ходит? Ну-ка. Так, не понимаю. Идем в одну сто сторону. За, нас, за нами кто-то идет. Идем в другую сторону. Что-то меняется. Эть, эть не открывается. А это? А это? В какую сторону улучшите? О, дверь появилась. Закрытая дверь. Э, Все закрыто. А если в другую сторону пойдем? Что? Ходишь по кругу. Ну, да. Ну не совсем. А, спасибо. Опять этот э, этот козел. Чувствую, меня ждет подстава. Что? Безумец! Забыть легко! Пьяница! Опять! Время, время, время! Я попытался подойти, остановить. Нет времени! В этот раз сделаю все как надо Так... Э, помни... Что? Что? Помни, ё-моё Ну, давай, ну наведись Я верю в тебя, ты сможешь... Переведи мне, пожалуйста, эту надпись Можешь так? А? А? А? Не переводит, короче, я не знаю, что это значит Вы, наверное, знаете Так, стул Стул, стул Что у нас тут? Бутылки Херня какая-то. Книги, краски. Я даже не знаю, куда мне идти. Закройте, пожалуйста. Так. Что тут? А, тревожные воспоминания Замечательно Это как раз то, что мне сейчас нужно Тревожные воспоминания Самое оно Все, больше ничего не будет меняться. Сколько кругами не ходи, я правильно понимаю? Ну да, похоже на то Ладно Та -та -та, Бутылки гребаные Ну пойдем К тревожным воспоминаниям Вперед в бой Так, это ничего? Что-то опять происходит там? Какое-то насилие непонятное. Так, о, открыли. Блин, да что ж такое? Открыли. Открыли. Так, ну... Ничего нету. Дверка. О, мы можем это подвигать, ну-ка. Ничего плохого Я тебя закрой сейчас. Она пытается закрыться? Да? Он как сейчас запрет меня там и все? Ну-ка. Опа, прошли. Это что? Реш... Решайся! Не, там что-то вообще про разум было. Make up your mind. То Разбуди свой разум или что? Расшевелить свой разум. Не могу! Я не понимаю, что это... Так, он опять бредит за чертовых крыс! Я не видела ни одной, но он уже весь дом обложил мышеловками. Он утверждает, что слышит, как они скребутся внутри стен, словно их там сотни. Господи, пусть эта чертовщина окажется правдой. Надеюсь, они вылезут э, ночью и сожрут тебя во сене. Жестойкий, жалкий, эгоистичный пьяница. Ох. Ох. Короче, все тут просто вот... Башенкой поехали, все. Туда нельзя, да? Вообще никак? Ну-ка. Ты -ты. Нет, туда никак не пробраться Вот сюда мы пробрались, туда я уже не знаю Туда, по-моему, нереально пробраться Если только как-то через стену пролезать Ну, погнали дальше Так, ну и пошли за тобой Она нас съела или что? Получено достижение скитания мастера. Я не знаю, хорошо это или плохо. Что мы в результате получим? Нужно ли было нам сюда идти вообще? А какие еще другие были варианты? Мне показалось, ляг пролетела. Над головой такая пролетела мышь. Ну началось опять вот эти вот и всякие хрени. Ты у него воспоминания просто идут какие-то, да? Я все надеюсь на хор... на господи хоррор в окне, блин, на скример в окошко. Я все хожу, как там подхожу и что-то как-то ничего. Закрыто. Включаем свет на всякий случай, чтобы было. Закрыто! Что вы от меня... А, вот, тут что-то... А, ключ какой-то? Ну, давай. блять, Суперные крысы, ненавижу их. Ну, в... Нет, ну как бы... она меня ведет куда-то это крыса не как бы крысам я спокойно отношусь я в плане того что вот в данный момент она меня напугала поэтому сейчас я их ненавижу сейчас подожди подожди пожалуйста подожди подожди подожди какая умная ждет ну куда ты меня вот сейчас приведешь в толпу где вы меня сожрете все дружно я правильно понимаю а а, -а, а Так, тихо. И где? А куда ты мне вдшь? Ну слушай, наверх туда я не пойду. Иду, иду, иду, иду. Покупать это все будет, а? Бегает она, тут все крушит. Она сдохла? Это было самоубийство? Так. Кошка, собака, крыса. Ну-ка. Один. Это у нас кошка. Два. Это у нас собака. Три. Это у нас собака. Да. Четыре это у нас. Блин, это, наверное, записать нужно куда-нибудь, как-нибудь сейчас. Это, наверное, код какой-нибудь. Сейчас мы это запишем. Смотрите, один это у нас кошка. Так, сейчас запишем. Так, значит. Кошка. Кошка. Один. Собака это у нас, по-моему, два, да? Я только что выясняла, да. Так. Собака два. Три это у нас... Я не понимаю. Три это у нас... Кошка, по идее. Один, три. Так, четыре это у нас... Тоже кошка? Так, так, так. Кошка. 5. 5 собака. 6 это у нас крыса. Крыса 6. 7 это у нас Т -т -т -т -т. крыса. 8 это у нас будет тоже крыса. Ну, и получается, девятое это у нас собака, да. Все, я записала, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, у нас тут на рисунке собака, значит, нужно собаку выбирать, я так понимаю, да? Правильно? Собака жрет всех, и крыс, и котов. Так, оно не крутится, не вертится, ничего тут не происходит. Ладно. Хорошо. Ну, как бы ключ собаки мы нашли. Если что, пароль у нас есть. А куда его вводить? Ну ладно, сейчас разберемся. Как это? Замечательно. Прекрасно. Так, а как что? А, это я, может, отметить должна? Два. Пять. Девять. Нет? Или что? Что я должна сделать? Ну ты, ёпт, твою мать! Хорошо, собака. 2, 5, 9. 2... Пять. Девять. Я не знаю, я правильный выбор сделал. Ну, потому что у нее там нарисована собака. Конечно, все хотели кошку, а он купил собаку. <р Perlsan> Твою же налево. <ск 1961> <рел> ну, пойди. Ой, чушь, бать. А -а -а! Блин, я вернулся на звук крысы, потому что я испугалась. Теперь я запуталась, где я. Туда крыса, по-моему, идет. Туда детский плач. Пойдем на детский плач у меня как-то, я не знаю. Ближе, чем гребанные крысы. крыс мы будем игнорировать. Пошли они в жопу. Судя по вытворившейся в доме тишине, он в конце концов уснул, явно в компании пустых бутылок и, кустов, э, и кусков холста, его неизменных спутников. Каждый раз, когда это происходит, я молюсь, чтобы этот раз стал последним. Молюсь неистово, страстно. Отче наш, пусть он пробьет тебе голову, и оттуда вылится вся гниль. Пусть порежет стеклом запястье и польется красная желчь. Пусть захлебнется в собственной блевотиной. Может, тогда мы все обретем покой. Если ты этого не сделаешь, однажды я наберусь смелости, спущусь вниз и сама положу всему конец. Ты знаешь, что останавливает меня вовсе не трусость. Аминь. Вот так вот. У жены там просто уже все. Терпение на исходе. От всего происходящего Что опять? О! Они ползают по полу Мышеловки в полу Они обгладывают мою ногу Боюсь ходить Ух ты, о мою Это что? А, это опять люстра, люстра валяется Спокойно. спокойно Открываем шкаф, проверяем. Это, по-моему, шкаф с прихожей, да? Что тут? Ничего? Ладно, проходим дальше. Ой, еще спина, спина немножечко побаливает. Тут старость не радость. Да. Так. Хоп! Хоп! Рассматриваем, что у нас тут происходит. Эй! Я тут, значит, открываю дверь, а вы мне их закрываете? Так, не покатит. Ой! Ой, А нафига он тут стоит? Просто для красоты? Мне кажется, если с ним мы можем взаимодействовать, значит, он для чего-то нужен. Так, ну, проходим дальше. Вот тогда. Вот тогда. Трешанино. То есть мы тут сейчас никуда залезть не можем. Нам просто тупо проходить нужно. Так. Открываем раз. Пусто. Открываем два. Пусто. Открываем. Три. Опа, записочка. Привет, прошу прощения за долгое молчание. Был загружен работой. Должен сказать твое последнее письмо. И письма настораживает, если не сказать больше. Не могу поверить, что она собралась сжечь твои старые картины. Зачем? Ведь в частности... «Дама, вчера, твой подарок ей. Разве не так? Если честно, не знаю, что сказать, но ты должен немедленно обратиться за помощью к профессионалу. Они скажут, что делать. После всего произошедшего это должно пойти вам на пользу. Нет нужды говорить, чтобы покупатель был огорчен новостями. Новые картины продаются хуже, чем старые. В любом случае, я продолжу искать покупателей. Главное, держись, сосредоточься на работе. Я знаю, ты не исчерпал свой талант. Я верю в тебя». А, твой друг и агент Томас Келдвелл исчерпал. Это уже дописочка, видимо, самим художе... Художе... художником, господи. Или женой, кстати. Кто знает, кто знает. Ой, тут что-то есть. Намордник от собаки. Дрянная собачонка. Эй! Никак не заткнется. Эй, я too. тоже так I'm, могу. I'm, Видишь? I'm, I'm, I'm, I'm, But can you paint? А ты умеешь no? рисовать? Нет? Ну да oh, ладно. Right. Я видно тоже не умею. Так. Может нам надо было выбрать кошку? <звук> Что такое? Текай. Так. Я не провалюсь тут вниз? Куда ты от меня уходишь? Ну-ка, вернись! И чуть... Ёб твою мать! Здрасте! Ха-ха! <рапресс> вот он навернулся! Опа! Глаз! ой ой ой Со всех сторон глаз! Да, теперь со всех! Приветики! Здрасте! Теперь он у меня моргает! Прекрати на меня моргать, ты страшно моргать, он еще приближается Воу! Причем это не просто глаз, это глаз козла Вроде бы Ну, по, по крайней мере, похож на глаз козла У козлов видели, какие глаза Если нет, то загугли. Очень похоже. Так. А, это он тут прилег. А! То есть она сожгла все картины, да, и вот они тут пустые, типа, висят. Так, наморник все. С наморника наморнингом все закончилось. Ладно, открываем дверь. Проходим дальше. Смотрю, что... Опять ты! Опять вы! Идите в жопу, я не пойду за вами. Я пойду в другую сторону. А что там? Картина там, кстати, запиской какой-то. Ё-моё. Вот, мать! Ладно, в пизду вас всех нахер пойду я сюда. Записка! Они ползают по холсту масса из пульсирующей шерсти. Яд в краску. Огонь! Окончательное решение. Фух. А мне покажут, что там нарисовано? А что там? <соценно> а там что-то есть, что-то есть. Я не вижу. А, то, а тут что. Я не вижу. Темно, слишком темно, плохо, очень плохо видно, тут походу все заблокировано, забито Блин, эти книги, блин а! О, Что? Стоит ли оно того? Не знаю, а вот, а вот и креслица подъехала Что, я на тебя сяду, ты меня покатаешь? Покатаешь меня? вообще ничего не понимаю, где я что я как, как когда-то что происходит вообще нафиг? Я пытаюсь вырулить на какую нибудь более-менее концовку, а то у меня всегда была плохая, когда вот игра только вышла я в нее играла, у меня была плохая концовка, естественно, соответственно. Опа, я какую-то штуку взяла. Не знаю, что это, зачем это, для чего это, но прикольно. Так, что-то шепчет на hey меня. There, Здравствуй, принцесса. What? Что? А, это папочки на лекарство. Когда папе больно, оно им помогает. Нет, не трогай. Боже, как я... Подожди, прости меня, прости. Папочки на лекарство. Лекарство. Так, что у нас дальше? Ну, у него, наверное, какие-нибудь фантомные боли еще бонусом. У него же, я так понимаю, с ногой какие-то проблемы. Ее э, там какой-то какой части ноги нету. У него же протез. А, как правило, что-то подобное может сопровождаться фантомными болями. Болями, или как оно прям Правильно говорится. Короче, фантомной болью. Блин, а пидох выкрасывал. Вы мне надоели. Твою ж мать! Не оборачивайся написано Да я как-то даже и не успела Меня сожрали быстрее Чем я успела обернуться Вообще какая-то трешадина происходит Вообще ничего не понимаю Абсолютно. Я как бы... Э, история вырисовывается, конечно, но что я тут делаю? Куда я тут иду? На что я влияю, на что не влияю? Я не понимаю просто. Я в океере от всего происходящего. Там какой-то плач. Так, ну у нас... Что? Малой боли хватает надолго. Хорошо. Куда вставлять? Чё вставлять? Ну, у меня же ведь есть ручка. У меня же ведь... Да, я, я же подбирала что-то. Значит, куда-то нужно вставить. Так. Окей. Беревка. Наручники. Да, и тут больше не, не, не с чем взаимодействовать, реально. У меня есть ручка. И тут ничего никуда не вставляется. Абсолютно. блин причем наверх она нет только вниз и еще остался один раз это перемодермить Это ручка для включения света замечательно. Так, причем я не могу понять, мы там ребенку делали больно или взрослому человеку? Блять, опять эти крыпыны крысы. Это что? Я пытаюсь. А сейчас типа он слышит крыс, да, в стенах? Я бы пошла туда, но тут как бы шкаф. Он не дает мне пройти. Значит, у нас дорога одна в туда. Ну пойдем. Я еще ничего не понимаю, что происходит. Что это было? Что-то отвалилось. Где-то что-то отвалилось. Пойдемте посмотрим. Поближе. Что отвалилось? А, это вот это вот упало. Где был? Так. Что, с чем я могу взаимодействовать так? Быстренько ищем, смотрим. Ну, походу, ни с чем. У нас только... А, подождите, вот тут что-то. Что-то тут какая-то штука, вот. Мы это не можем открыть? Нет, перевернутая картина. Так, что, что? Ничего, а? мы ничего не можем делать. Тогда уходим. Ой. Как я сюда забралась? Теперь вы, типа... Ладно, пошли. А, вот свет! Ёпта твою! Тут кто-то ходит! Тень! Кого-то! Что? Всё, закрыли. Грубо закрывают всегда и на замок. Ух, ну, как бы да. Давай до конца. Что тут уже? крович какая-то. Подождите, это я что, в любую сторону могу поехать? В сторону крови поедем или нет? Пахли в сторону крови. Не знаю, хорошо это или плохо. Без понятия. Интересно, если я сейчас поднимусь... где? Эй, эй! Ах, я в любом случае внизу. Я спрячусь в углу где-нибудь. Там кто-то ходит, вон. Сюда идет. Опачки. Мы можем вылезти? Опа-опа-опа-опа. Я думала, я и так внизу. Оказывается, нет. Наверх уехали. Эх! У вас веселой по катушке на лифте-то, а? Безудержное веселье просто. Так, а что у нас тут? Так. Оп! Приветики. Однако. Это вообще у нас... Не двигается? Да, вообще не двигается И это не двигается У нас осталось только вот это вот Да, ё-моё А если в обратную сторону покрутим? Нет, не крутится в обратную Только в одну сторону крутится а -а -а! Ёп твою мать Хорошо, бодрит. На, не открывается. Это, это что-то как-то грустно, глухо. Ну, давай. давай, давай, Я ничего нету. Оп. Что здесь? Так, мы тут, по-моему, кажется, с вами были уже даже и не раз. Опа. что то есть тут. Часы. Хикари-дикари-док. Мышь на будильник-скок. Будильник-бом-бом. Мышка-бегом. Хикари-дикари-док. Ничего, ничего. Всё. Ну да, он, короче, напи... запил Башня у него поехала Белочки пошли, галлюцинации Крыса везде мерещится Жена там его уже убить готова Дочь ненавидит Так все, больше ничего да, Там ничего нету? Ну-ка А, вроде нет Ладно, пойдем. Если нас выпустят Выпустят, конечно, ну, как же нас не выпустить? Так, у нас два варианта. Либо мы идем в Тершанину, треша... либо нет. А в Тршанине у нас что тут? Не понимаю. Что это вообще такое? Я не Я Как это. А, маленький стульчик, маленький столик. А вот это вот что? Что вот это вот такое и я не понимаю я просто я не я не въезжаю, что это такое ладно пойдем опять кто-то что-то шепчет а во знаешь даже несмотря на то что ты мой брат, источник моих бед ты все равно единственная с кем я могу поговорить Единственное, кто слушает, I'm not sure if it's уже не funny, знаю, смешно ли это звучит, или жалко. Скорее всего, и то, и другое. Это типа жена разговаривает с любовницей мужа, я так понимаю. Или подождите, или с кем, или это она сама собой. <свес> Может, у нас есть вариант сделать вот так вот? До свидания. Я ушла. <свес> <свес> <свес> <свес> Всё, я пошла. Или надо было туда. Ну-ка. Твою же мать. Ну, ладно. Сюда так сюда. Привет. Блесат ребенок. Я просто его увидела и решила, ну его нахер и, и, и уж уш... и уйти. Блин, сто пятьсот шкафов а, везде, их от, открываешь, там ничего нету. Это прям обидно, печально, больно. Я бы записочка какая-нибудь почитать или там вещичка какая-нибудь смотреть. Тут ничего нету. Где все? Да. Это, типа, дверь? Я просто услышала звонок там. Сейчас. Три-шесть-три! Да твою мать, крыса! Так... Некоторые картины не поддаются описанию, а уж тем более критики. Если вы желаете их понять, вам просто необходимо знать основные сведения о сюжете. Одна из таких картин – детское лицо. Она влечет в себе десятки тысяч бездарных энтузиастов и воскресных поклонников абстракции. А, на самом же деле она похожа на результат недельного марафона неопытного художника, а, запертого в темном подвале. Если отбросить никудышное исполнение, картина отличается ужасным... Ужасным, ужасным лицом, короче Так, 363 Сейчас, пойдем, сейчас Это же ведь не просто так 363 мне дают Правильно? Ой, я сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас А 363 для чего? Куда? От чего? Ты тут где-то. Я просто боюсь, что если я подойду к телефону, начнется какой-то там сюжет и не пойми, что будет. Может, тут есть гейм какой-нибудь сейф? да что ж такое-то. Меня раздражает этот звонок. Ну ладно. Поговори со мной! Почему ты со мной не разговариваешь? Три... Шесть... Три! Не поняла. Привет! Вот это сейчас внезапно. Так. Где-то здесь. Опачки. Так, это туда. ⁇ -мо ⁇ Весело задорно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты обещал. О, хорош Восемь, пять, три Так Восемь Пять Три А, это типа я столкнул этот шкаф Ту... Вот тут я стоял, да? Опачки. Так? Это ничего не меняет. Так никогда, никогда не было и никогда не будет. О! Что такое? Выходим, выходим, выходим, выходим. Что такое? Что это было? Что? Что? Что? Что произошло? Что? Куда? Что? Что? О, открой, пожалуйста, мне дверку. Слушай, слушай, да. <плевоев> Ёп, твою мать. Три, пять, четыре. Я упал! Я не специально, он вон надежно стоял. Я как бы и не знал, что тут можно упасть. Ну ладно. Посмотрим, что дают. опять ну-ка ну-ка серьезно опять ну-ка А, смотрите, заново, действительно. Да! Прям действительно заново? Ну-ка. А? Нет! Ну и палово, походу. А-а-а! 853! А, нет, заново, да! Что ты ржешь, Сиди там ржт! А там еще тоже звонит кто-то. Так, ну, покаж. Или мне все-таки нужно взять эту, эту трубку? Ну-ка. Ну давайте. Ладно, стараемся не по.. Ах, вот оно что. Три-пять-четыре. Вот оно что. Три-пять-четыре. Ну-ка, пробуем. Три-пять-четыре. Опа. А -а -а -а -а, тихо, тихо, тихо. Вот это вот сейчас вот пошло-поехало, вот это напряженочка. сейчас. Спокойно, спокойно, спокойно проходим, тихо. Что? Твою мать! Улетел. Ладно, идем обратно. Тихо! Все плохо! Все плохо! Спу какой, на. Да блин, эти телефоны, они просто не могу! Оо! Выдрали тут уже что-то, смотри-ка. Ты это заслужил. Все это. О как. Я надеюсь, что он мне не прип. давайте мы обойдем с другой стороны, потому что да ну его нафиг. Блин, а тут шкаф лежит. Это не придавит меня, точно? Закрыто. Значит, мы даже что тут сделать. Ну, ищем, что мы должны тут сделать. Что мы должны сделать? Что, а? кого? Там стена, кстати. А, телефон распа. О! Чего-то не хватает! Нужны финальные штрихи! Палец! Мне нужен был палец! Отрезал! Проще, чем ногу отпилить! It, Промыл, it высушил в духовке! Уснул! Чуть не спалил его! Получится ли off? у меня? Палец! Серьезно! Палец? Это твой палец? Он отрезал себе палец? Ч, блин? Что? Серьезно, ты отрезал себе палец? Ага, вот мы и пришли, вообще трешанина какая-то. Так, и опять, видимо, где-то не туда свернула. Опять бутылки по пошли. Да что ж ты будешь делать? -мо. А! -а, -а. А хотя нет ни не бутылки. Тут даже красок нету. А, че че че че че че че че че че а, Методом проб и ошибок. Нет, это, конечно, все замечательно, но ё-моё! Что это за черные бля Так. Раньше я тебя ненавидела. Даже сейчас, каким ты себя ощущаешь, потерянным, одиноким, безнадежным. Наконец-то поняла. Всегда будешь неотъемлемую часть. У тебя еще есть шанс закончи ее. А вдруг и неплохая концовка? Ну-ка. Все плохо, да? Все плохо. О, не так же плохо. Меня... Сколько раз я очень давно играла, у меня никогда такое не получалось. Фу, палец, какая гадость. Вот так у меня еще ни разу не получалось. Осталось только последнее, и все. Значит, где-то я там свернула? Ну, не совсем. Это что, это ребенок? Это типа она и у нее на руках ребенок. о у Так я еще не это самое. У меня обычно тут какой-то вампирик такой. Получался лысенький там, или не совсем лысенький, ну, короче говоря, что-то отвратительное у меня всегда выходило, а тут что-то прям вот даже что-то на человека похожее это прям радует Всё, сколько времени, все, пора, да, уже заканчивать как мы хорошо прогулялись с вами все, спасибо за то, что были со мной я надеюсь, что в следующей серии мы прям вот, у нас получится что-то вот хорошее, прям очень хорошее я очень на это надеюсь, я постараюсь, конечно до этого дойти я, откровенно, я не знаю, я не понимаю, как, как прийти к чему-то хорошему, прям нормальному такому. Потому что, блин, блин, вообще ничего не понятно в этой истории. Вот, все. Всем большое спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Все ссылки будут в описании под видео. Всем огромное спасибо, всем пока-пока.